Центр не адаптирован под условия доступной среды, то есть его тяжело перестроить вообще, потому что тогда он потеряет свою харизму, значимость. А локальные достопримечательности позволят как раз разгрузить его, помочь в сохранении памятников архитектуры и обратить внимание людей на то, что у них уже находится под боком, не менее интересное, а возможно даже и более.